Добрый день, уважаемые коллеги! Вот сейчас вы видите на экране, это каждый каталог приходит на сервисные пункты обслуживания, у которых категория VIP, приходят новинки следующего каталога. То бишь, сейчас вы видите новинки седьмого каталога. Сейчас я вам показываю, вот справа вы видите, вот такая бумажная упаковочка разноцветная. Это вот ящичек, он упакован вот в такую красивую сверху украшенную такую упаковку, чтобы это видно было, что приходят именно новинки следующего каталога. И здесь вы видите, если вы уже смотрели седьмой каталог, вы видите вот эту шикарную сумочку ажурную. Здесь же стоит у нас, вы видите, обратите внимание, аппарат для очищения лица и вот там между сумочкой и аппаратом стоит упаковка, которой я удивилась. Что же это там такое? Если понятно, что пришла новинка туалетной воды, новинки лаков и там губные помады, вот, то вот именно вот в этой коробочке я была сильно удивлена. Что же там у нас пришло? И давайте мы сейчас с вами это откроем. Может быть, будет неудобно мне? Ну, сейчас я все-таки это сделаю, открою. Это получается, пока мы рассматриваем вот сумку поближе, на шикарнейшая глубокая сумка. И смотрите, в упаковочке лежат вот так вот на стружке, вот видите, на стружке лежат украшения. Какие же это украшения? Это в новинке, которые есть в седьмом каталоге, нам пришли. Вот в такой шикарной упаковочке. Просто подарить, это было бы просто замечательно. Сейчас я вам покажу. Я уже тут разворачивала, смотрела. О, куда я ее делала? Украшение, вот оно в опилочке провалилось, видите? Это вот это вот украшение, которое есть в каталоге. Вот такое вот, вот она. Я сейчас вот так вот ее положу. Вот она, видите, какое украшение. И вот в такой упаковке. И там, во второй, во, второй, во втором, э, вот здесь вот, это будут сережки. Но их пока одной рукой неудобно смотреть. Это будут сережки. Но вы посмотрите, какая доставка, если мы хотите, хотим с вами подарить, да? Упаковочка, коровочка, чтобы ничего у нас не испортилось. Ну, вот так вот нам компания доставляет наши новинки. Сегодня мы будем с ними знакомиться в нашем коллективе. Если посмотреть поближе сумочку, то вот она такая ажурная и очень глубокая. А внутри сейчас покажу. А внутри есть вот здесь вот такой мешочек вот он, мешочек, вот он внутри, для того, чтобы можно было сюда положить ну, определенные вещи, которые нам быстро и легко найти. Итак, сумка глубокая, я сейчас туда бумажек накидала, специально, чтобы она пошире была, а так она очень глубокая, интересная сумочка. Ну, в общем, э, похвалилась, какие мы получили новиночки, все завалила, но зато я вам показала. И каждый предмет, который большой и э, аппарат, конечно же, я сфотографирую и пришлю.